Я хотела сегодня записать стрим с Counter-Strike Но программа OBS не видит у меня игру То есть она не захватывает видео То есть все окей только не захватывает игру Я уже ее перезагружала и делала от меня администратора все равно ситуация не сегодня Даже если снимают ее некоторые вот снимают планса. делать стримы, чтобы там да, не это надели, потому что ну, ну, блин, это логично. Просто играть в КС-ку Не успехами я думаю, что ты даже что.